У Алены Шелеповой неожиданно выдалась неделя отпуска. Ее мечта Успеть за неделю постройнеть, еще больше помолодеть, а самое главное – избавиться от боли в спине. Именно с такой целью она приехала к профессору Волкову, который уже более 20 лет практикует свою уникальную методику по оздоровлению всего и сразу. Ну, во-первых, это очищение организма на травах. Не просто, без всяких клизм, на травах. Я травами занимаюсь уже не один десяток лет. Потом… Это, конечно, рациональное питание, это, конечно, массаж, с которым вы познакомитесь, удивительный массаж да. Это занятия в тренажерном зале, там и тренажеры Бобновского, да и не только и Тренажер Волкова, да много чего там вы увидите Это для того, чтобы действительно помочь человеку избавиться от боли в суставах это только совсем юным девушкам кажется, что боли в спине появляются непременно от высоких каблуков. На самом деле это могут быть отголоски нарушений в работе, например, желудочно-кишечного тракта. Каждый орган брюшной полости имеет проекцию на нашем теле. В данной ситуации боль, где возникает эта проекция желчеводящих путей, желчного пузыря, пока мы проводили диагностику попутно, я немножко помассировал эти участки вот болезненные, да, и саму трапециевидную мышцу, да, и думаю, что сегодня ночью вам будет спать уже намного легче. Еще одна полезная процедура для позвоночника и суставов – занятие на специальных авторских тренажерах. Главная задача Федора Николаевича – научить правильным упражнениям, делать которые Алена сможет потом и дома. Это для, я называю, спортзал э, сумочки, Бер, берите, так, теперь натяжение сделайте, не, не, еще отодвиньтесь, еще, чтобы руки были, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, вот, вот так вот, На велосипед, поехал, да, вот так вот, да, вот, все, работаем. А Саши и лечебная физкультура заканчиваются оздоровительной баней, в которой соблюдены нужный режим и влажность. Парение проводится холодным веником, благодаря чему все сосуды начинают активно работать. Сначала нужно разогреть, во-первых, ножки. Это очень важно. Это наши очень важные мышцы икроножные, да, которые качают кровь. То есть нам нужно разогреть сначала. Как известно, на стопах у нас есть Проекты наших органов и пошли дальше. По мнению Федора Николаевича Волкова, у каждого человека есть иммунитетный резерв, запускается который только в стрессовой ситуации. Именно она и приготовлена для Алены как старт для естественного оздоровления. Кладко. Вот это а? А Вот где такой кайф она вот Здесь, Федора вот, Николаевича, пойдем. Пойдем, солнышко, Идем. Вот теперь сюда. Главное убеждение Федора Николаевича заключается в том, что оздоровиться может каждый человек, независимо от возраста и диагнозов. Главное – позитивный настрой и приятные эмоции. А здесь, среди уральских гор и красивых лесов, эти эмоции рождаются каждую минуту. Например, в чане с горячим отваром из трав. Человек усаживается, естественно вода приятная, более чем теплая, поры раскрываются и в это время действительно начинает омолаживание кожных покровов. Еще одна авторская разработка Федора Николаевича – угольно-травяная перина. На разогретую костром землю и угли накладываются лопухи, береза, полынь, ведь они обладают и противовоспалительными, и успокаивающими свойствами. Простынка. Сейчас человек будет укладываться на это ложе. Сверху верблюжье одеяло, и так как внизу там горячие угли, будет испарение от этих трав, одеяло верблюжье не будет давать уходить теплу, и поры тела начнут раскрываться. Удивительное сочетание природы и продуманных процедур приносят свой результат уже в первый день. Спокойствие, расслабленность, отсутствие гнетущих мыслей. Наслаждаться полученным эффектом Алена будет в уютных апартаментах, где есть все необходимое, чтобы чувствовать себя как дома. А завтра новый день и очередная порция приятного релакса, который незаметно за ближайшие шесть дней избавит Алену от всех проблем и недомоганий. Как ощущения? Слушайте, Федор Николаевич, совершенно удивительно. У меня пульсирует, по-моему, каждая клеточка моего тела. Невероятно. Мне кажется, что после такого релакса вообще ничего не будет болеть. Долгие годы. Я с вами согласна. А при том, если еще человек позитивно настроенный, ни одна болеточка, ни одна болезнь к вам не пристанет. Вот так легко, без лекарств. И хождений по больницам можно естественно стать здоровым и счастливым здесь о вашем самочувствии позаботится сама природа и автор метода федор николаевич волков и даже если у вас ничего не болит здесь можно просто насладиться великолепными окрестностями уютной атмосферой и просто провести свой отпуск согласно нашим традициям баня и веник или ледяное обливание а можно и без них выбор то за вами